Добрый день, друзья. Итак, у нас совсем скоро, через неделю, стартует новый обучающий сезон по инфодайвингу. И он будет отличаться от всех предыдущих сезонов. Если прошлые годы мы начинали с того, что практически с нуля начинали обучающие программы, то в этот раз уже не с нуля с нуля можно взять в записи с нуля можно купить те программы которые э, находятся на в магазине наши на нашей платформе вы можете подключиться и э, по сути дела приобрести любой из семинаров первого подготовительного уровня э, этот год стартует с нами вместе э, с программы деньги и дальше пойдут программы по важным критерием в жизни это восприятие из парадокса речь идет о так называемом парадоксальном восприятии это очень сложные темы в принципе к управлению восприятием поэтому для тех кто хочет присоединиться и работать с нами напрямую Пожалуйста, следите. Под каждым курсом в рекламе написано, какие программы надо пройти и отработать самостоятельно. Для тех, кто ждет, что мы будем давать программы первого уровня повторно, пожалуйста, не ждите. Мы их давать не будем, но вы сами упретесь в то, и, читая наши книги, вы поймете, что без этих программ освоить парадоксальное восприятие практически невозможно. То есть это путь. Это путь внутрь себя, в глубины себя. Это познание своей психики, и возможностей своей психики. И это действительно путь, которому буддийские монахи посвящали, по сути дела, всю жизнь. Точно так же и религиозные разные деятели, они этому посвящали жизнь, жизнь медитации, жизнь погружения, жизнь открытия себя и рассчитывать, что вот насколько мы это взять в течение там какого-то очень короткого промежутка времени, я думаю, нереально. Вот. Но в любом случае все мы развиваемся, все мы двигаемся, и все мы с чего-то начинаем. Поэтому мы предлагаем подключиться к нашим обучающим программам вот уже более продвинутого уровня. Фактически уже со следующей недели, с первого курса, который называется «Деньги», и дальше по расписанию вы можете смотреть и подключаться, как вы сочтете нужным, те программы, которые вам интересны. И вот момент подготовки в данном случае будет обязательно. Для тех, кто участвует с нами очно, вживую, есть два существенных плюса первое вы можете задавать вопросы мы на них обязательно отвечаем в процессе работы потому что мы работаем онлайн живую да и второй вариант это вы имеете скидку на семинары 50 процентов потому что после того как семинар закончился в продаже он выставляется дороже эту скидку вы имеете за то что мы с вами общаемся мы для вас работаем вы нам даете как зеркало обратную связь, мы развиваемся, и вы развиваетесь вместе с нами. Это обоюдовыгодный процесс. Поэтому подключайтесь в режиме онлайн и самостоятельно прорабатывайте то, что можно проработать. До встречи на семинарах!